Всем доброго дня итак я собираюсь поехать по делам но перед этим решила вам подарить один очень сильный очень действенный хороший ритуал и пока вы будете смотреть я поеду по делам вы знаете что я работаю все время даже когда отдыхаю потому как каждый день моей жизни должен быть полезен человечеству итак Зумруд-куш. Куш в переводе с персидского означает «посланник». Персы считали, что птицы – это посланники богов. Но потом это слово очень хорошо обосновалось в тюркском языке и осталось там. Куш, хуш, что означает «птица». Зумруд-куш – изумрудная птица. Или Симурк куш Птица-симург – древняя птица. Легендарная птица Симург. Симург путает иногда с фениксом. На самом деле это совершенно разные, разные сущности. Птица Гамаюн. Называли так их славяне. Птицы, которые видят и говорят будущее, пророчат. Но в то же самое время они опасны, потому как они могут забрать душу человека, который им не понравился или вопрошает без уважения. Поющие птицы, сирены в греческой мифологии, которые своим пением так завораживали человека, что человек шел за ними и пропадал, или тонул. Разные есть версии. Но в любом случае птицы, мифические птицы – Посланники богов играют огромную роль в мифологии, в теологии человечества. Сегодня я вас научу, как обратиться к птице, которого называли изумруд-куш. Изумрудная птица или птица судьбы. Но в то же самое время это птица-симург. Некоторые говорят, что слово «изумруд» немного деформированное слово название Симург. Даже в Коране сказано о птице мифической, которая пророка Мухаммеда успела доставить с одного конца на другой конец света. То есть за мгновение. Быть может, это, скажем так, демоническая сущность демоническая птица. Но это не важно. Важно то, что эта птица приходит на помощь когда ее зовут. Во всех сказках, легендах, рассказах, эпосах, где птица доставляет человека с одного направления на другое и за что-то хорошее награждает, отдает свое перо и говорит, когда я понадоблюсь, сожги это перо и прочитай. Так вот, вам нужно будет найти перо любой пернатой. То есть любой птицы, любого пернатого, но Летающие летные птицы, не домашние, кроме э, ворона. Перо ворона здесь не подходит. Подходит перо голубя, подходит перо сороки, что угодно, но не ворон. Ну и не ворон, естественно, я имею в виду. Так вот, нужно жечь это перо. Не обязательно говорить, пока перо горит, перо может сгореть. Рядом поставьте емкость, чтобы вы могли сразу же туда положить это все, то есть чтобы пальцы да, не сгорели вместе с пером. Сожгли перо и читаете 7 раз, призывая зумрудкуша. И я вам скажу, в каком месте вы должны попросить свое желание. Вот у вас, например, вы идете каким-то делам но едете в банк предположим вот вы уже отдали все документы и прочее должны рассмотреть и вы переживаете начитайте на желание попросите у нее помощи и идите и скорее всего по всей вероятности если все сделаете как нужно вам одобрят кредит или что-либо еще Хотите купить что-то со скидкой, но переживайте, а вдруг не получится. Начитайте идите. Вам обязательно встретятся люди, которые согласятся продать вам со скидкой то, что вы хотите купить. И это не только связано с покупками. Например, вас должны позвать на ковер, да, на разборки, на разговор очень важный. Начитайте на перо птицы, попросите, чтобы все прошло гладко. И вас не уволят. И так далее. Заговор я вам прочитаю на армянском языке, поскольку это древний язык, и он очень сильный. И призывы замруткуша очень много было именно на армянском языке. Конечно, оно было как, как сказка в образе, да, легенды, сказки о том, что вот некая птица помогала героям этих сказок в каких-то трудных ситуациях. И примерно там сказано, каким образом его, то есть ее звали и как просили о помощи. Но на основе всего этого составлен мой заговор на армянском языке. Заговор будет внизу. Я прошу тех, кто знает язык, любой, на котором я передаю вам работы, не писать внизу, потому что ритуал должен быть сохранен. Написан, составлен грамотно. А если вы э, торопитесь, то он будет просто в интернете в таком сыром варианте. Понимаете, непонятно, кого звать, кто он был, зачем, почему. Просто заговор это ни о чем. Поэтому имейте уважение, терпение, ждите, пока мы, э, собственно говоря, сами выставим этот заговор. А в течение нескольких дней я навсегда печатает. Итак, я произношу так, как нужно. Вы можете читать некоторые э, буквы, некоторые звуки, естественно, нет их в русском языке, поэтому вы можете произносить как вам удобно, это не так страшно. Замрутхуш, бахтихуш, барихуш, йодцари, йодсариц, Йодкариц, Йотантариц, Канчумемкес, Хантрумемкес, Асумемкес, Аринзмод, Таринзмод, Штапиринзмод. Тут говорите желание, говорите как можно понятно, как можно как бы исчерпывающе. Вот, помоги мне, пожалуйста, в том и этом. Говорить желание можете на каком языке угодно. дев кар сар еще раз. Замрут хуш, бахти хуш, бари хуш, йот сариц, йот кариц, йот антариц, канчумем кес, хантрумем кес, асумем кес, аринзмот, таририринзмот, штапиринзмот, туринзайн инч есть цанканумем. Говорите ваше желание. Йот девин звка, йот карин звка, йот сарин звка, инч цанканумем инч хантрумем, рушитевов, каму ужов, инужеров, питка трви, айт песлини. И еще раз давайте прочитаем, какой красивый пейзаж, прям достоин кисти художника, согласны? Особенно облака. Так, читаем <coughs> еще раз. Вам нужно читать семь раз. Замрут Руш, Бахты Руш, Пари Руш, Йот Саритс. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание Желание Желание Заговоры на древних языках очень действенны. И даже если вы по крови совершенно иной нации, заговоры на древних языках очень быстро срабатывают и работают у людей совершенно разных национальностей. Поэтому я вам дарю, поскольку энергия языка немаловажна, мои ритуальные практики. Всем удачи и всех благ.